Подожди! Дорогая мамулечка! Привет тебе из славного снежного морозного Петербурга! Мы тебя сегодня, сегодня поздравляем с самым чудесным днем рождения! Мы далеко, но мы практически рядом с тобой. Мы тебя ждем в гости, ждем пообниматься, ждем тебе подарить много-много подарков. Радости, приятных сюрпризов И хотим, чтобы ты была у нас самая веселая бабушка Здоровенькая Очень классные фотографии получились Где выстит Любовь в Театре Пушкина вот, Желаем, чтобы ты получила массу удовольствия Интересных приключений И, конечно, радости от жизни Рядом с твоей дачей И рядом с твоими внучками И внуками Мы тебя очень любим, целуем и ценим Пока, до встречи